Всем привет дорогие друзья! С вами Дани Фокс и рубрика в разработке. В этой серии мы покажем какую технику собирается водить при большом обновлении и весенних акциях War Thunder. И это будет топовая китайская машина поддержки танков QN506 настоящая витрина современных технологий. Отличительной особенностью новинки является необитаемая башня с ракетно-пушечным вооружением различного калибра. В 2018 году на выставке Air Airshow China представила новую машину поддержки танков, построенную на базе танка ЗТЗ-59 по мотивам концепции российского БМПТ. Обитаемое пространство машины сведено к боевому отделению корпуса, а в необитаемой башне разместился боевой модуль, включающий 30 авто -мм автопушку со спаренными 7,62-мм пулеметом, оптические приспособления и РЛС, а также транспортно-пусковые контейнеры двух калибров для четырех тур, а также для 20 малых управляемых ракет серии QN-201. На корпусе машины разместилась площадка запуска разведательного беспилотного летательного аппарата. Защита танковой платформы машины также получила усиление в виде блоков динамической защиты FQ-2. Воевая машина в поддержке танков станет главным танковым призом большого весеннего события War Thunder. Машина появится на шестом ранге деревни исследования бронетехники Китая в качестве аукционной машины. Долгожданная топовая туровозка для Китая. Как она вам будет? Как думаете Экстремальная 506 представляет собой настоящую выставку достижений современной военной технологии. Весь экипаж размещен на корпусе машины, что позволяет ей безопасно действовать из-за невысоких укрытий. Необитаемый боевой модуль включает в себя 30-миллиметровую автопушку со спаренным пулеметом, как я уже говорил, и боекомплектом в 200 снарядов, в том числе и бронебойные. Пушка по силам пробивать большинство танков в бор а легкую технику и вертолеты в любой проекции. Гораздо интереснее, впрочем, ракетное вооружение 506 По бортам башни установлены блоки пусковых контейнеров разных калибров. Основным средством уничтожения вражеской бронетехники стан самонаводящиеся противотанковые ракеты 502, работающие по принципу «выстрелил и забыл». Они расположены в четырех ТПК. Над пусковыми контейнерами 502 расположены контейнеры для пуска малых универсальных ракет QM-201. Эти ракеты наводятся по линиям визирования и обладают значительно более скромными параметрами пробития. Однако в боях можно взять всего лишь 20 штук. В целях экономии бюджета инженеры не стали предусматривать замену силовой установки. Поэтому QM-506 работает с теми же двигателем, что и ZZ-59. Машина обладает достаточно неплохими динамическими показателями. Однако максимальная скорость 50 км в час иногда может и не хватить. Еще один фактор, на который стоит обратить внимание будущим командирам, это крупные габариты машины. Из-за высокого положения внешних приборов прицельного комплекса. 506 станет великолепным дополнением к топовому сетапу бронетехники Китая, делая его более гибким и адаптивным к разным боевым ситуациям оставшееся количество очков возрождения. Уже совсем скоро мы представим вам полный список правил предстоящего игрового события War Thunder. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Видео подошло к концу, дорогие друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете о новом Вадимовом танке QM506. Ну а с вами был Дэнни Фокс, всем спасибо за просмотры, всем пока-пока.